Итак, потребитель, поздравляю тебя, дошел до стадии покупки твоего продукта или услуги. Но и здесь все не так просто, и нам нужно разбираться, как делать этап покупки, этап номер три, более эффективным, даже если сейчас кажется, что ну, больше сделать нечего. Нет, всегда есть что делать. На этапе момента покупки потребитель окончательно отвечает себе на вопрос. Перефразируя Гамлета, купить или не купить? Вот в чем вопрос. А, достойно ли терпеть безропотно удар судьбы или нужно оказать сопротивление? А, в данном случае ударом судьбы оказывается, а, собственно, твоя коммуникация, которую ты передаешь потребителю в этот момент. И здесь очень важно не запороть. Если человек дошел до точки продаж или до момента, когда ему нужно ввести данные а, кредитной карты и оплатить покупку через интернет, или а, примеряя, допустим, обувь, которую ты доставил, а, все-таки взять ее, а не отдать курьеру обратно, сказать, нет, я не буду покупать. В общем, здесь еще нужно а, поработать. И важно понимать, что разные сегменты потребителей могут покупать, во-первых, в разных точках а, твой продукт или услугу, сам момент покупки может осуществляться по-разному, а, во-вторых, Uh, что даже у одного и того же товара uh, сам опыт покупки uh, может uh, для одного и того же потребителя даже отличаться. Например, там, первая покупка и повторная покупка тоже могут делаться по-разному. Uh, опять же, самый такой простой пример uh, — это что для первой покупки человеку, может быть, нужно ввести номер кредитной карты, а последующие покупки могут быть uh, рекурентными, и, допустим, стоимость пользования твоей услугой может списываться автоматически. Давай разберемся, какие бывают типы покупок. И мы должны понимать, что даже для одного и того же товара и даже для одного и того же сегмента потребителей могут быть разные а, способы покупать. Во-первых, э, это самое приятное для нас, когда эта покупка полностью запланированная. Э, например, я хочу купить в магазине совершенно конкретные ботинки. То есть э, я выбираю э, не знаю, какую-нибудь обувь для трекинга или для хайкинга, для того, чтобы ходить по горам и по природе гулять. Я долго выбирал что-то в интернетах, и все, я понял, что я хочу конкретную модель, конкретного производителя. Я сравнил цены и вижу, что там, не знаю, на Wildberry's или на Ламоде там где-то что-то дешевле. Я, окей, хорошо, я покупаю здесь. А другой вариант покупки того, тех же самых, той же самой обуви. Uh, и uh, на, на той же самой площадке может, быть, uh, может относиться к, так называемым, частично запланированным покупкам. Например, я понимаю, что мне нужны ботинки для хайкинга, и мне лень заниматься всей этой фигней, сравнивать там друг с другом. Я решаю, что я пойду в гипермаркет, позахожу там в разные магазины, и то, что мне больше понравится, я куплю. В итоге я прихожу в гипермаркет и покупаю ту же самую обувь uh, того же самого производителя, Возможно, за более высокий прайс, но, тем не менее, с точки зрения производителя этой обуви, я все равно оказался ее клиентом. И, наконец, бывают импульсные покупки. Я шел по, гипермаркет, по, по гипермаркету мимо витрины, увидел эти ботинки в витрине думаю, все, вот это то, что мне всегда было нужно, я всегда таких мечтал. Я захожу и просто случайно их покупаю. Подумайте, о собственных бизнесах. Вот конкретно у тебя, если это всегда полностью запланированная покупка, можно ли что-то сделать, что-то добавить, рассмотреть какие-то другие сегменты потребителей, рассмотреть какие-то другие жизненные ситуации, когда эта покупка будет либо частично запланированной, когда человек ищет скорее что-то в целом в этой товарной категории или в этой категории услуг, или когда эта покупка может быть сделана полностью импульсней. Далеко не факт, что это возможно, но рассмотреть такую ситуацию... Я уверен, что стоит. Дальше у нас возникает следующий ряд вопросов, которые важно себе задать для того, чтобы в ответе поискать, а я вообще это контролирую, и могу ли я где-то поиграть, поэкспериментировать с этими факторами для того, чтобы изменить количество... Здесь все-таки можно об этом говорить из тех людей, кто дошел до этапа покупки, в тех, кто реально эту покупку совершил. Uh, ну, то есть часть людей, которые приходят, они отваливаются. Uh, что мы можем с этим сделать? Какие факторы вообще влияют на покупку? Их огромное количество, и здесь перечислены не все. Я даже не буду их зачитывать, можешь поставить uh, видео на паузу и прочитать последовательно. Я хочу остановиться на том, что иногда мы просто не думаем о том, что uh, на наш uh, на успех покупки могут влиять временные факторы, или погода, то есть сейчас праздники или не праздники, сейчас лето, осень или зима. К счастью, многие понимают про сезонность, но может быть и для твоей услуги тоже существует сезонность, но ты об этом никогда не думал или не думал. Что на покупку может влиять? Погода в том числе, и даже если это не покупка обуви или зонтиков. Но, допустим, я не знаю, там в дождливый день люди больше сидят дома и больше там пыриться в телефон, им гораздо проще, не знаю, скачать какое-нибудь мобильное приложение, чем в солнечный день, когда а, люди гуляют и в этот телефон не смотрят. А, очень важно помнить, что если есть офлайновая точка продаж, то вот это все очень сильно влияет на а, опыт покупки. А, опыт покупки тоже очень важен. Он тоже запоминается. Воспоминание об этом эпизоде тоже сохраняется в том числе, и оно дальше может использоваться в качестве нарратива. Очень важна локация, то есть где конкретно находится офис, насколько сложно до него добраться. Здесь же мы начинаем экспериментировать с тем, что если локация неудобна или мы где-то проседаем по какому-то из факторов, то мы можем пытаться его улучшать. Очень яркий пример — это то, что сейчас делают в сервисах, так называемый callback такси или там есть целая категория таких сервисов, которые, например, на сайте застройщика или на сайте какого-нибудь другого производителя, там есть не только контакты, но и возможность бесплатно заказать такси в любую точку, которая доставит тебя до этого офиса. Например, ты ищешь квартиру, видишь сайт какого-то жилого комплекса, и там говорится, во-первых, мы вам дадим, не знаю, там, трехпроцентную скидку на квартиру, если вы приедете с нами пообщаться прямо сегодня, и вам не обязательно сегодня принимать решение. И кроме того, вам не надо с трудом добираться за кольцевую автодорогу, а вот вам такси, которое доставит вас туда и отвезет обратно, куда вы захотите. Допустим, это такси суммарно стоит 1000 рублей, для лида на покупку квартиры — это не такая большая сумма, и это позволяет нивелировать проблемы с достижимостью вашей точки продаж. И вот а, вся вот эта вот история, включая дополнительные услуги, которые вы предоставляете к товару, в том числе и дополнительные услуги, которые вы даете непосредственно в точке продаж. А, очень яркий пример — это Nescafe точнее, на Nespresso, где вы в, в современных точках продаж можете просто попить бесплатно кофе, а, по выбору продегустировать. А, то, какая вообще клиентура у вашего бизнеса и общаются ли клиенты друг с другом, и возможно ли это стимулировать, создать какой-то клуб, а, я не знаю, закрытый, тех, кто пользуется а, вашими услугами или продуктом, могут ли они друг другу давать какую-то дополнительную ценность. И, наконец, логистика, то есть а, можно ли что-то изменить в том, как именно вы продаете. Если у вас есть точка продаж, можете ли вы сделать доставку. Если у вас есть только доставка, то имеет ли смысл делать какой-то выделенный офис продаж. Могут ли быть варианты прямых продаж, когда человек заказывает, допустим, демонстрацию вашего продукта у себя дома в духе пылесосов Кирби или каких-нибудь продуктовых наборов, и вы приезжаете и показываете ему, проводите демонстрацию, смотрите, насколько просто из того, что мы предлагаем, например, не знаю, приготовить обед. Вот с этим совсем можно экспериментировать для дотачивания эффективности этапа покупки. И следующий важный вопрос, на который э, очень нужно искать разные ответы и исследовать непрерывно своего потребителя, об этом напоминаем, поговорим на следующей неделе, это какие ресурсы сам потребитель тратит на покупку. Очевидно, это деньги в первую очередь. Очень часто это личное время, которое тратится на предпокупочную оценку, но и на то, чтобы совершить саму покупку, то есть доехать до вас, если это обязательно важно делать, или быть дома в какой-то определенный промежуток времени, когда вы доставите ему тот или иной продукт. И это промежуток времени, это целый день, или вы можете так организовать логистику, чтобы это было 2 часа. И так далее. То личное время, которое он тратит. Плюс есть так называемое неличное время. Это рабочее время. Это время, которое человек тратит на в общем, разнообразные... Социальные обязательства, в том числе дела, которые человек делает для семьи и так далее. Важно отвечать на вопрос, сколько когнитивного ресурса тратит человек на покупку. То есть можно ли это максимально упростить, как раз то, о чем мы говорили в блоке о мышлении потребителя. И, наконец, тратятся ли эмоциональные ресурсы. Если да, то как мы можем снизить количество эмоционального ресурса, который на это расходуется. Допустим, если эта покупка очень сложная, в которой работает группа, Людей, включая ну, семью, например, да, двух супругов и детей, и все вместе они а, влияют на принятие решений, возможно, еще родственники, супруга и супруги то там на вот эту коммуникацию для принятия решения может быть задействовано достаточно большое количество еще эмоциональных ресурсов. Что мы можем с этим сделать, чтобы упростить а, шаг на покупке? И вот таким образом, наконец-то, ура! Мы переходим к следующему этапу. Допустим, у нас все получилось. Мы поискали, поэкспериментировали с какими-то дополнительными способами сделать этап покупки более эффективным. И мы переходим на следующий этап, когда деньги попали к нам в кассу, но в этот момент начинается самое важное. Нам нужно сдержать обещание.